Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас у нас лето, у нас сезон кабачков, поэтому у нас каждый день на столе присутствуют кабачки. То мы их варим, то мы их жарим, парим, тушим, делаем салаты, ну все что угодно. Этот салат, вот, который я сейчас готовлю, это вообще вот, его можно миску съесть и как бы не поправишься здесь присутствует один из ингредиентов кабачок и он в сыром виде и знаете я вот сколько раз уже его готовила и даже однажды снимала и никак вот у меня видео не получилось вот не хорошего качества получилось но я надеюсь, что сегодня у меня удастся записать это видео, может этот салатик будет кому-то полезным может вы будете такой готовить для этого я взяла кабачки у меня вот два кабачка, смотрите. Вообще для него лучше молочные кабачки. Но у меня вот осталось вот для этого салата именно два кабачка. Ну, у них кожица все нежненькая. Здесь килограмм, килограмм 300 грамм. Но я не буду использовать серединку. Видите, я их буду шинковать только лишь соломкой. И только вот э, все без серединки. Мякоть внутри я использовать не буду. У меня 700 грамм помидор. Один лимон, но мне лимон целый не понадобится. Мне нужен сок лимона. У меня баночка кукурузы сладенькой. Ваша любимая зелень должна быть в этом салатике. Но у меня какая любимая зелень? Петрушка и укроп, то, что растет в огороде. И чеснок. Также мне нужен будет перчик, потому что этот салат будет остренький. Соль морская у меня. Сахар. И оливковое масло. Вот Собственно, все ингредиенты, которые нужны для этого салата. Сейчас мне нужно натереть кабачок на терке для моркови по-корейски. Если у вас есть другая какая-то терочка, то используйте ее. Кабачки я натерла. Вот смотрите, что у меня осталось в остатках. Видите? Это я использовать не буду. Вот у меня миска кабачков. Если получилось, у меня очищенных кабачков 870 грамм. Сейчас мне нужен лимон. Так как я одна снимаю, мне будет неудобно. Для того, чтобы сок лучше выдавливался, я его прокатаю скалкой и выжму туда. Конечно же, лимон я предварительно помыла. Я его прокатала скалкой, только разрезала, оттуда уже сок побежал. Видите, даже никаких усилий. Достаточно мне будет сока. Вы смотрите сами по своему вкусу. Желаете покислее? Немного побольше лимона добавьте. Добавила одну столовую ложку на вот это вот 870 грамм. У меня здесь вот 25 грамм зелени и 20 грамм чеснока. Теперь мне нужно это посолить тоже по вкусу, чтобы вопросов меньше было. Я вот специально чайную ложечку положу. Теперь мне это нужно размешать и дать постоять, чтобы это все постояло. Ну, просто, чтобы кабачок промариновался, так как кушать мы его будем в свежем виде. И сок я оттуда сливать не буду. Кто не любит это все делать, можно сок слить. Я не сливаю. Пока у меня кабачки отставлены в сторону, смотрите уже сколько здесь соков с них и я буду крошить помидоры, помидоров я еще раз завешила, чтобы быть поточнее для вас, у меня 700 грамм, помидоры крошите так, как вам нравится, я вот на 4 части и вот на такие дырки. Методом проб я пришла к тому, что мне нужно насыпать в помидоры сахар. Смотрите, у меня чайная ложечка без горки, но мне так нравится. Все, я их перемешала. Теперь я сюда же отправляю кукурузу. Измельчаю чеснок. Чеснок мельчите, как вам нравится я его режу, кто давно смотрит наш канал, уже видит, мне так больше всего нравится. Показываю и рассказываю видео все подробно, может кому-то это понравится и будете тоже готовить. Такой салатик. Измельчаю зелень, я вам для вас ее уже завешала. Хорошо бы сюда кинзубы добавлять, но у меня ее нет. Теперь, кто любит перченое, вот смотрите, пол чайной ложечки у меня перца. Прям когда будет уже заканчиваться этот салатик, и в рассоле будет перчик, как же мне это нравится. И... Сейчас нам осталось что, посолить, опять же, по вкусу. Смотрите, по своему вкусу солите. Соль не показываю, сколько я досыпаю. Потом, если мне захочется, я еще подсыплю. У меня будет, однако, маленький салатник. Смотрите, у меня в этот раз очень сочный кабачок. Но я его отжимать не буду. Ну, Вот этот вот сок я пока здесь оставлю. Я просто его выкладываю. Вот, смотрите, сколько у меня получилось тут. Ну, стакана, наверное. И теперь мне нужно это будет все перемешивать. Я сначала добавлю масло оливковое. Вы тоже добавляйте по вкусу. Я добавлю сегодня ложки 3. Теперь нужно это все перемешать. У меня салатник-то какой-то небольшой получился. Я солью вот этот рассол, вдруг он мне будет нужен. И перемешаю в чашке этот салатик. Я его каждый раз, когда готовлю, все больше и больше порция у меня получается. Перекладываю салат в салатник. Салат готов. Можно подавать к столу и приглашать домочадцев кушать этот салат полезный, легенький, острый в меру и со сладкой кукурузой, сочетание м -м, необычайное. И я, как всегда, хочу вам пожелать крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Всем пока-пока, не забывайте подписываться на канал Юрий и Лариса Ивановой Лайф и Два Континента Лайф. До встречи, всем пока-пока. Всем привет, девочки и мальчики! Тут пока Лариса готовила, у меня слюмка текла, так хотелось попробовать. Она сейчас готовится к новому ролику суп из кабачка или какой-то новый рецепт. А я хочу попробовать очередной раз. Очень сочно, очень вкусно. Просто обалдеть! Всем пока, девочки и мальчики. Не забывайте ставить лайки.